Всем привет! Меня зовут Меликов Низам И сегодня я буду делать каркас от нуля до результата То есть результатом будет конечным Это готовый каркас Который мы будем потом использовать в коммерческой флористике Итак, что мне необходимо из материалов Первое, это значит проволока вот такая вот проволока Ну длина где-то... Порядка 60 сантиметров. Значит, пленка голограммовая. Здесь у меня 1, 2, 3 куска 50 на 50. Ножницы, чтобы порезать аккуратно пленку. Свеча. И, значит, кусок пеноплекса. Ну, это чисто технический вариант. И тейп-лента. Значит, что в первую очередь я должен сделать? Я должен затейпировать, затейпировать проволоки в месте, где будет ручка. С точки зрения технического элемента, ну, то есть да, техники именно изготовления каркаса, я буду делать цветочек, ну, либо звездочка, не знаю, кто так называет. И буду насаживать сейчас куски пленки на проволоку и покажу вам как технически я это делаю еще что нам понадобится из инструментов из инструментов нам еще понадобятся кусачки кусачки для чего понадобятся расскажу вам сейчас чуть позже Итак, у меня значит 12 проволок, так как должно быть четное количество для того, чтобы выполнить каркас в этой технике. Я затейпировал да, все ручки для того, чтобы потом мне было удобно уже их зафиксировать, чтобы они не елозили. Итак, дальше. Следующий этап. Это необходимо нарезать пленку на полоски. Полоски я буду делать разной ширины и потом вам расскажу по какому принципу я их буду интегрировать вместе с проволокой. Второй этап э, нарезать пленку я выполнил, теперь самый интересный этап Это значит насаживание э, пленки на проволоку Значит первый совет, первый совет, э, проволока должна быть э, откусана под углом 45 градусов Как копье в таком случае все пройдет гладко. Дальше мне нужна свечка для того, чтобы нагревать металл. И теперь я делаю следующий принцип. То есть каким принципом я делаю пленку? Да, то есть я беру вот такую гармошку. Самый главный принцип, который я использую, это принцип неодинаковости. Да, то есть я нарезал пленку не одинаковыми сегментами. То есть одни сделал пошире, другие сделал поуже, третьи такие что-то среднее. И у меня получилась вот такая вот гармошка. Вот вы видите. Теперь я нагреваю копье. Кладу, значит, пленку и стыкаю насквозь пеноплекс. Дальше уже мне необходимо будет сделать да, такой узор. То есть по длине пленку поджать. То есть сейчас такой получился типа а ляж шлычок. шлычок. Но мне сюда надо будет еще. Мне сюда надо будет сейчас еще. Я беру еще одну пленку. Также собираю, нагреваю. Протыкаю. вот такой вот получился сегмент вот я покажу вот здесь вот вам Так как проволока у нас каленая, то есть я не вижу необходимости ее декорировать, да, каким-либо образом. Она, то есть, может быть использована в таком виде, поэтому советую использовать именно каленую проволоку в данной технике. Ну, что, у меня получилось вот 12 таких стиков. Сейчас я вам покажу поближе, да, когда у вас остаются вот такие вот кончики. Вот. Необходимо, да, чтобы никто не поранился, Там, отрезать их покороче. И я круглогубцами загибаю. Ну, и дальше просто упрямляю делаю вот такой вот. Красивый, элегантный Замечание. Все, у всех остальных уже кончики готовы. Итак, теперь мы собираем да, параллельно друг к дружке все стики. Так как у нас нижняя часть протейпирована проволоки, они как бы не елозят, то есть не крутятся. Таким образом, создается хорошая фиксация, нежели если делать без тейпа. Ну, то есть можно было бы сделать заготовки без тейпа, но тогда те, кто работает с проволокой, знают, что проволока в каркасе начинает ерзать вот, а когда есть тейп в проволоке уже нет варианта она уже не сможет ерзать смотрим, что у нас сейчас получится, так как это для меня тоже является своего рода такой импровизацией вот, просто пришла идея, точнее я создавал в instagram stories опрос да, по поводу калькуляции после этого я сделал выпуск в IGTV, также в инстаграме и получил запрос поработать каркас вот с такой вот пленкой и вот буквально там вчера подумал какие варианты могут быть и решил вот этот вот вариант с вами вместе, как говорится, отработать так, значит мы раскрываем цветочек наш, да, или звездочку таким вот образом. Ну и дальше, да, ставлю пальчик и прокручиваю раз, два. Да, два элемента. Но вы должны понимать, то есть все шаги должны быть одинаковые. То есть если вы два раза прокрутили, то значит все остальные тоже надо два раза прокрутить. То есть не должно так быть, что один два раза прокрутили, другой три или один. Да, вот шаг я ставлю пальчик. И обязательно помните, то, что должно быть четное число проволок в данной технике чтобы получилось технически правильно. Вот, но здесь уже, как говорится, может быть абсолютно разная игра, да, но вот принцип, ну, значит, сейчас мы поиграемся с вами, как говорится, в онлайне. Теперь мы должны да, дать еще одно ребро жесткости уже между уже между да, другими элементами и пойти в также одинаковом шаге раз два раз два Вот такая вот получилась основа, дальше уже, я думаю, что можно уже отыгрываться да, в объеме. Так как я все-таки хочу сделать круглый букет, да, у меня вот получается вот такая вот форма. Так как у нас основа в виде проволоки. Она очень гибкая. И таким образом, да, получилась вот такая вот проволока очень хорошо играется, и то есть собрать да, такой каркас при наличии заготовок можно очень быстро. Ну, то есть буквально там, не знаю, в течение 15 минут, и такой каркас готов. Я считаю, что это достаточно хороший коммерческий вариант. Он очень прекрасно, я думаю, подойдет в тему праздника да в тему нового года очень даже вот я думаю что я такие концепции буду использовать у себя на витрине вот значит что в следующем выпуске но скорее всего это будет либо в инстаграме либо вконтакте я соберу данный букет на этом каркасе и мне самому очень интересно поиграть с этим элементом надеюсь данный выпуск был полезен для вас вы запустили процесс творчества у себя да посмотрели как может быть у вас родилась идея да как работать с этим элементом как работать в этой технике и как можно реализовать свое творчество в коммерции либо в искусстве до да, каждому Каждый найдет применение в той или иной области Мой выпуск был нацелен конкретно на коммерческий каркас для студии да? И сейчас я вам расскажу по поводу калькуляции вот. Значит, Здесь да, использовалась пленка голограмма ну, стоимость ее 8 метров стоит там в районе от 500 до 800 рублей на рынке, плюс-минус у всех по-разному. Использовался, значит, полтора метра, но в себестоимости это 75 рублей или 100 рублей. А проволока, ну, здесь, понятное дело, тоже не особо много. А, ну, значит, себестоимость рублей 150 Затраченное время где-то порядка одного часа, да, это с нуля до результата. Ну приблизительно я бы, наверное, оценил бы такой каркас в районе, может быть, полторы-две тысячи рублей. И дальше уже отыграться цветами. Если же подготовиться заранее, да, то есть сделать такие заготовки, да, стики и оставить у себя, то, я думаю, в целом в 1000 рублей можно уложить данный коммерческий каркас для своих покупателей, как говорится, уже на потоке, да, то есть подготовить, не знаю, там, для двух, для трех каркасов, чтобы они были всегда и уже дальше предлагать своим клиентам. Мой выпуск подходит к концу дорогие зрители и я хочу получить от вас обратную связь интересны ли вам такие выпуски до да, более продолжительные до да, которые более подробные или же все-таки вы хотите видеть что-то быстрое да, там не знаю сборку букета либо какой-то один технический элемент там может быть в районе 2-4 минут потому что сейчас я выстраиваю такую интерактивную тему по обратной связи то есть я Применяю свои какие-то идеи и мысли, делюсь с вами в различных соцсетях, получаю обратную связь, принимаю и делаю уже что-то полезное для вас. Для того, чтобы все получали пользу от этих выпусков. И они нацелены в первую очередь на получение новых знаний, техник и применение их. То есть увидели, подумали и применили. Я всегда рад помочь. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.